Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на канале Сергей Хедлайнер. Сегодня будет видео про мотопутешествие вокруг высоких Татар через Польшу и Словакию. Поехали! Однажды весной я летел из Италии домой и был приклеен к иллюминатору, все рассматривал Альпы. Они были точно по пути, и когда они закончились, то рассматривать стало особо нечего. И вдруг вся эта пелена облачная, вдруг прорезается такими остро конечными вершинами гор. Они вот как Альпы выглядят, только такой полосой, такой грядой. И я понимаю, это высокие Татры, и именно в тот момент мне пришла мысль объехать их на мотоцикле вокруг. Итак, утро 14 сентября. Я наконец-то собрался поехать в это путешествие. Летом как-то все откладывалось, не получалось. Погода прекрасная, настроение замечательное. Я вот в гараже здесь собирался, наверное, минут 40, пока запаковал все вещи, пока туда-сюда. В принципе, я брал всего по минимуму, потому что ехал всего лишь на три дня. В правом кофре все для дождя и чехол для мотоцикла, а в левом небольшой рюкзак с личными вещами, которые беру с собой в отель. Сумка на пассажирском сиденье была почти пустая. там Бутылка воды, пару батончиков и еще какие-то мелочи. Кожаный кофр на маятнике с инструментами. И сумка на баке с документами, камерами, зарядками и прочими важными штуками под рукой. Ее я всегда беру с собой, когда иду на заправки. Первая заправка. Только после того, как выехал, буквально проехал. 5 километров мне кажется что вот как раз как раз я угадал примерно с количеством до полного готово вот куча времени тратится постоянно на вот эти одевания снимание перчаток снемов и так далее поэтому вроде как на мотоцикле ты едешь мобильно быстро нормально но вот это задерживает ли я такой капуша, скорее всего. Выехал со Львова, как всегда, в сторону Польши. До границы ехать 80 километров. Дорога очень хорошего качества. Ну, и тут это расстояние просто пролетаешь мельком и особо ничего не рассматриваю. Погода плюс 14. Солнце ясно. С утра был маленький дождь, но сейчас хорошо. Решил одеть жилетку, она еще немного плюс сверху защищает от ветра, чуть-чуть будет теплее, потому что немного прохладно. До границы осталось километров 25, где-то так. Перед границей заправился, купил страховку, грин-карту. На самой границе было пару машин, и я проехал очень быстро. Польский пограничник первый раз попросил меня открыть кофры, но дальше в них даже и не смотрел. И тут снова разговоры про мотоциклизм. Видимо, оказалось, что один из польских цельников пограничников тоже катается в обычной своей жизни. И его прям это очень впечатлило, то, что я еду там, через Польшу, вокруг Татар. Ну, ясное дело, это внесло какое-то, наверное, разнообразие в его рабочий день в тот момент. Что, поехали? КПРМ. В Перемышле я заехал по делу в торговый центр и тут же решил перекусить, пока была возможность. Обед обошелся мне в 15 злотых, что равно примерно 4 доллара. Кстати, в субботу торговый центр в Перемышле выглядел совсем пусто, не то что во Львове или в Киеве. Ну а вообще, я сам уже давно не появляюсь в молах. в выходные не вижу смысла тратить на это свою жизнь. Конченый телефон, который постоянно меня задалбывает. Постоянно у него с навигатором какая-то херня. Постоянно он не хочет найти свое местоположение. Вот пробует, вот откорезуйте компас своего устройства. Наклоняйте, перемещайте телефон. Задолбало. Это забирает Немного вывел меня из состояния равновесия навигатора в китайском телефоне, но это мелочь. В прошлый раз из Перемышля я поехал вниз по Серпантину в сторону Санка. И, кстати, если кто-то не видел видео про мотопутешествие по польским бесщадам, здесь я поставлю ссылочку и ссылку поставлю в описании. Посмотрите. А в этот раз из Перемышля я направился прямо на запад. В Польше даже самые маленькие городки, через которые проезжаешь, всегда опрятные и ухожены. Видно, что люди следят за окружением, в котором сами и живут. Даже если это маленькая деревня, то все равно каждый двор, каждый дом приятен глазу. Мне очень нравится видеть, как живет страна за пределами столицы больших городов. Больше мне очень нравится, что на кольцах есть крупные указатели на съездах. Я, как дизайнер, скажу, что навигация это то, где все должно быть понятно с первого взгляда. И тут поляки справились на отлично. Считывание информации происходит моментально. Я не раз тут катался без навигатора и не испытывал никаких проблем. Добрый день. Двуки, попрошу. 18-18. Доехал до Кросна и ушел на Словакию. Обязательно рекомендую к посещению музей стекла в городе Кросна. Туда стоит заехать. И это вопрос не про посуду, а... Там множество всяких фишек они делают, и там круто. Там попадаешь на настоящее производство, и находится все это на центральной площади прямо. Так что Strongly Recommended, Туда надо обязательно поехать. Дальше основная трасса идет на Барвинок, к словацкой границе. Но меня основная трасса не очень-то интересует, поэтому я выбрал мелкую дорогу, немного западнее, через Магурский национальный парк, чтобы заехать в Словакию левее и быть сразу ближе к горам. В Польше и так дороги узкие, но тут вообще ощущение, что на полторы машины рассчитано. Этот участок дороги длиной 35 километров проходит в густых лесах, и за все время я встретил там буквально две машины. И на доброй половине пути даже мобильная связь не работала. мелким второстепенным дорожкам между Польшей и Словакией. Вот сейчас скоро надо будет заезжать в Словакию. Где конкретно, я не знаю. Ну, вот расстояние чем 140 километров до Попрада. Посмотрим. Тут я остановился. Тишина. Птицы поют, коровы пасутся. Немного размялся, подышал. Тишина. Здесь машин вообще нет. Ага, тут даже нет сети, нет интернета. Okay. В этой камере, конечно, недостаток, потому что довольно быстро садятся аккумуляторы, у меня их целых четыре штуки с собой, ну я их периодически, ну это вот второй тут оставлю за сегодняшний день, по идее должно быть, О! Готово. Что, поехали? О, блять. Приехали опять. Что за хрень? И тут я думаю, я нахожусь непонятно где. Мотоцикл не заводится. Интернета нет. Что делать дальше? Включил зажигание, насос. Застал. Блин, так и думал, что глушиться как бы не надо. Так я это все равно не делал. Так, включил. О! Я на самом деле так и не понял, что тогда произошло. То есть у меня уже было такое однажды дома, но дома это одно, ты в двух километрах тут от дома и это вообще не проблема. Когда ты находишься где-то далеко, то это немного напрягает. У меня закрался уже какой-то такой стрём, хоть не глушись, понятное дело, но это не, это не дело. Ну, кстати, господа, следующие мотоциклисты-механики, может быть есть какие-то варианты, почему это происходит и вы напишите там внизу. Поехал в Словакию, граница условная, только знак и стык асфальта. Ничего не изменилось, но само ощущение уже другое. Я был в этой стране только один раз проездом на машине года четыре назад. Особо никогда не рассматривал Словакию как цель для посещения, но забегая вперед скажу, что это однозначно одно из лучших направлений недалеко от Украины, если вы хотите сгонять куда-то недалеко на несколько дней. проехал здесь начинаются такие крутые виды но ну, это пока еще не самые высокие татры но очень красиво сейчас но ну, осталось немного в принципе 100 километров по вот этой дороге красивой так что едем решил все-таки немного дозаправиться в Словакию перед тем как вот там 100 километров осталось доехать но там такие горы дороги не слишком цивилизация прямо сразу везде поэтому лучше быть спокойней тем более я еще хотел взять с собой такую резервную канистру специальную для мотоциклов чтобы с собой возить резервный там литр бензина ну, я ее просто обломал собрать, честно говоря. Думаю, я же не в Африке. Вот. Но для спокойствия лишнего я решил немножко дозаправиться. Так, что у нас там? Навигатор садится, капец. Он как будто жрет больше, чем, чем ему дает зарядка. Фигово. Ну, давай, переворачивайся уже. заправился аж на целых 3 евро 72 цента. Проехал уже немного по Словакии и вдруг замечаю вывески населенных пунктов кириллицей. Оказалось, что в восточной Словакии есть множество русинских поселений. И раньше даже этот регион называли Пряшевская Русь. Проезжаю через городки, и они все-таки выглядят уже не так, как в Польше. Оно, конечно, все плюс-минус одинаково, но чувствуется уже по-другому, я бы сказал попроще все. Проехал через город Бордеев и двинулся на запад прямо рядом с польской границей. Здесь красивые природные ландшафты, отличная дорога. В этих местах множество горнолыжных трасс и сюда нужно прямо отдельно приезжать для этого. ремонт моста я так понимаю здесь светофор красный свет по очереди пропускают вот ждем здесь с той стороны машины заезжают а я как бы с поворота такого заехал вот оттуда приехал здесь что не место просто хочется останавливаться и все фотографировать и фотографировать. но я так я так и до ночи не доеду тут реально очень круто и то это только только как до начала, да я еще до самых высоких кадра не добрался по пути встречается множество замков вот например на горизонте любовнянский град я чего-то остановился потупил немного и дальше поехал думал может сфотографирую но оно как-то далеко ну и двинулся дальше на самом деле замков впереди будет еще огромное количество Еду, еду, и вдруг по правой стороне на горизонте увидел очертания тех самых высоких Татар, ради которых я сюда и поехал. Не могу объяснить это волнение, но меня аж распирало в тот момент от предвкушения. Остановился на обочине не в самом удобном месте, чтобы просто постоять посмотреть. Я потом по пути еще съехал на мелкую дорожку, там потусил, посмотрел, подышал, классно, уже высокие татры видно, прям хорошее такое место. Развернулся, а получилось так, что назад надо было выезжать под очень таким вот острым углом, мало того, еще на подъем и вот сюда на подъем. И реально это был такой стрёмный момент, и тем более этот поворотик, он был весь в таких камушках, и мне пришлось... Подождать, пока из встречки никого не будет, чтобы вот таким вот немного кружочком большим зарулить туда. Ну, такой напряжненький был момент. Но, тем не менее, еду дальше. Ночевать я думал в районе города Попрад, но нашел себе жилье в Великой Ломнице, не доезжая до Попрада 5 километров. Это была комната в доме на втором этаже за 10 евро. Заехал во двор, встретила меня приветливая хозяйка по имени Блажена, все показала. Она все очень удивлялась, что я доехал сюда на мотоцикле. рассказывала мне истории, что сын у нее учится в Праге и тоже ездит на мотоцикле по городу. Поговорили так немного, снял вещи с мотоцикла и поднялся наверх в комнату. ну и тут даже две вот так вот выглядит все очень просто очень просто но я решил проверить что будет за жилье по цене 10 евро в сутки и как бы особо больше ничего не надо поспал и поехал здесь тоже все просто но все необходимое есть До сих пор еще вот эти вот примятины не ушли от, от подшлемника. Немного перевел дух, что называется, и пошел искать кафе, чтобы поужинать. Это деревня, можно сказать, тут особо гулять негде, но она расположена фактически у подножия высоких татар, и отсюда открывается просто замечательный вид на горы. В супермаркете купил немного еды на завтрак и пошел в ресторанчик в гостинице через дорогу. Хорошо поужинал в местной кухней. Я вообще считаю, что местная еда это важнейший элемент знакомства с новыми странами и местами. Я всегда стараюсь не пропустить это. Кстати, посмотрел, самый дорогой номер в этой гостинице с рестораном стоил 20 евро. Так что тут в принципе все стоит недорого. За первый день я проехал 400 с чем-то километров. Конечно, устал, тем более накануне я еще нормально не выспался, ну и свалился спать без задних ног. Ну а во сне мне уже казалось до сих пор, что я там где-то еду. Траты за первый день составили страховка гринкарта 10 евро, бензин 19,8, еда 17,8 и жилье от 10.